Всем здорово, дорогие друзья, с вами я, Ули. К 1 апреля разработчики Танни Bill записали такой типа маленький видеоролик, на котором спалили экран, а именно главного меню, связанный с прецедентами 2, типа случайно. Но всем понятно, что это было не случайно. Просто разработчик подогревают интерес перед выходом бетки, А данные, получается, крышат полностью уже восстановили. Вот такую менюшка. Я не знаю, почему все так об этом вот сейчас, ну типа, обсуждают, разговаривают и так далее, потому что никакой ценной информации да, в данном скриншоте нет, просто мы видим, как построен менюшка. Мы видим ту самую комнату Квентина из трейлера, которую нам показывали уже не раз, которую мы знаем, мы видим точно так же окно, но ну, и в целом понимаем то, что игра уже, грубо говоря, для бетки, стадия бетки фактически готова. Сейчас остается поправить пару-тройку багов, ну и скоро уже выйдет сама игра. Получается, вот и все. В целом, я не знаю, что еще здесь рассказывать, потому что скрышок достаточно маленький. Видим достаточно интересную анимацию. В плане того, что достаточно интересную построенную картинку и достаточно интересное а, взятие, принятие решения того, что будет немножко типа на книжечке вот этой. Это, ну, Рио очень круто. А, точно так же могу сказать то, что ну, выглядит это прикольно. На самом деле, для Бетки очень прикольно выглядит. Соответственно, ну, это очень круто. А, вот, в общем-то, и все. Всем удачи, хорошего настроения, хорошего дня.